Всем привет, с вами эфир, а в данном видеоролике мы будем проходить игру в Из Хистори 2 за мод Адон плюс за Казахстан. Это вторая часть. Ставим лайк и подпишемся на канал. А мы погнали к ролику. Balls, like miss, huh? gotta... После захвата и раны и то он захотел Грузии, где находится Natural 47. В всей Средней Азии. Я решил, что нужно развивать внутреннюю экономику страны, чтобы полностью обеспечить армию для новых захватов в будущем. Ну, вот такие экономические места мы развили. Мне хвастается, да. <музык> После того, как мы хорошо развили свою экономику, сделали и укрепили границы с Китаем, мы начинаем делать мобилизацию для будущего нападения на Китай. После объявления войны Китаю, мы начинаем наступать на их оборонительную зону, которая прошла успешно и нас казахские воины быстро взяли фланги из зоны под свой контроль. После того, когда мы терпели парочка неудач, когда заходили в Угу Китая, мы решили с правительством объявить о перемирии и взять парочка зон под свой контроль. После того, как мы полностью договорились с китайским правительством. Мы Привели Монголию в войну, быстро захватив их всей территории. После захвата Монголии мы увеличили свою ширину с границы Российской Федерации. Но мы решили, что давайте нападем и на Российскую Федерацию, мобилизовывая и все больше солдат на зону. После захвата 50% российских земель, мы решили договориться с российским правительством, взяв под контроль с собой Москву. Вот таким образом мы увеличили свои границы, свою экономику, свое население, свою военную силу в мире. Если вам видеоролик понравился, пожалуйста, поставьте лайки, подпишитесь на канал, не забудьте мои соцсети по названию Телеграм, ТикТок, если что есть Твич, но я на Твиче не стримлю, ну и похуй. По телеграм канале у меня есть эксклюзивные видеоролики, которые вам может быть понравятся или не понравятся. Вот и все. С вами был Фира. до новых встреч, а я пошел сдавать экзамен.